Приветствую всех! Это видео будет продолжением предыдущего. Напомню, в прошлом видео мы говорили о спутнике Химовари 8 и возможности наблюдать Землю из космоса в прямом эфире. Я решил продолжить эту тему. И сегодня мы поговорим о еще одном способе посмотреть на нашу прекрасную планету из космоса в режиме реального времени. Итак, поехали. Кроме Химовари, конечно, есть еще один способ наблюдать за Землей из космоса в реальном времени. Например, прямая трансляция прямо с Международной космической станции. Посмотреть ее вы можете несколькими способами: либо на сайтах, которые вы сейчас видите на экране, либо с помощью приложения для мобильных телефонов. Все ссылки я оставлю в описании. На моих каналах я уже вел стримы трансляции МКС. Суммарно почти 6 часов. Кому интересно, можете также посмотреть их в записи. Трансляция в прямом эфире идет уже много лет. Собрала более полумиллиарда просмотров. И мне кажется странным, почему многие альтернативщики до сих пор не знают о ней. Собственно говоря, видео как раз для них. Давайте посмотрим, что же мы можем увидеть в этой трансляции. А видим мы трансляцию с двух камер одновременно. Одна камера смотрит вниз на землю, другая, как правило, вперед по направлению полета хотя иногда переключаются на другие ракурсы. Разрешение 1280 на 720 пикселей. Также, например, на этом сервисе можно одновременно наблюдать положение МКС над поверхностью Земли. Прямая трансляция с Международной космической станции также включает в себя внутренние и внешние съемки, когда экипаж выполняет служебные обязанности. Видео сопровождаются переговорами между экипажем станции и Центром управления полетами. Трансляция ведется только при связи с Землей, во время потери сигнала отображается голубой экран. Трансляция может прерываться, если канал связи требуется для более приоритетных задач. Когда космическая станция находится в теневой области Земли, внешняя камера может отображать черный экран, но иногда можно наблюдать захватывающие виды ночных городов или, например, молний. Заранее отвечу на вопрос альтернативщиков. Нет, это сделано не для того, чтобы вам что-то доказать. Как и любое оборудование на МКС, это также используется для вполне конкретных практических целей. Расскажу немного о том, что это, зачем установлено и как все это работает. Первым оборудованием, установленным на МКС, способным транслировать виды Земли в прямом эфире, был эксперимент hd Вот его краткое описание от НАСА. В рамках эксперимента High Definition Earth Viewing четыре доступные для покупки HD камеры были размещены снаружи космической станции и используются для потоковой передачи видов Земли в режиме реального времени для просмотра в интернете. Камеры заключены в термостойкий корпус и подвергаются воздействию резкого космического излучения. Анализ влияния космических условий на качество видео в течение времени, когда hd работает, может помочь инженерам решить, какие камеры лучше всего использовать в будущих миссиях. Некоторые компоненты камер помогали разработать студенты. Проект был запущен в 2014 году, когда установка с камерами была доставлена на МКС ракеты SpaceX. На этом видео вы можете посмотреть, как это происходило. Официальный эксперимент был завершен в 2019 году. Результаты эксперимента можно посмотреть в отчете НАСА. Там же можно ознакомиться и с техническими подробностями экспериментальной установки. Также вы можете взглянуть на несколько фотографий того, как выглядело оборудование для этого эксперимента. Выглядело, потому что, как я уже сказал выше, эксперимент был завершен. Установка с камерами была прикреплена к грузовому кораблю и сгорела вместе с ним в атмосфере в 2020 году. Как говорится, кто не успел посмотреть, тот опоздал. Откуда же тогда идет потоковое видео сейчас? Хотя сама трансляция, представленная сервисом Appstream и продолжает работать, причем на том же сайте. Но вместо установки HDEV видео теперь берется с камер системы EHDC или комплекса внешних HD камер. Эти камеры были установлены примерно в то же время, что и HDEV в 2015 году. Но в отличие от HDEV этих камер несколько, уже более десятка и возможно их станет еще больше. Установлены они по всей конструкции МКС, а также они снабжены механизмом поворота и подсветкой, правда не все. И используются они в основном для собственных нужд станции. В итоге, после объединения сервиса трансляции, оставшегося от эксперимента HDEV и камер системы HDC, мы получили замечательную возможность круглосуточно в режиме реального времени смотреть из космоса на нашу прекрасную планету. Добавлю немного пояснений для тех, кто смотрел или собирается посмотреть эту трансляцию. Первое. Поскольку канал HDEV обычно не записывается и не архивируется в открытом доступе, авторами сервиса предлагается всем желающим самостоятельно делать записи путем захвата с экрана. Второе. Неподвижные цветные точки в кадре ⁇ это битые пиксели. Третье. Изображение с нижней камеры не совпадает по времени с положением МКС на карте. Это происходит потому, что камера направлена не вертикально вниз, а под некоторым углом. Четвертое. Отвечая на вопрос, где звезды. Разрешение и динамический диапазон камеры, как правило, не позволяют наблюдать одновременно звезды и другие более яркие объекты, такие как дневную сторону Земли или элементы МКС, но иногда можно увидеть Солнце и Луну. Наверное, каждый уважающий себя альтернативщик... И уж тем более плоскоземельщик какой-нибудь обязательно скажет, что все это фейк, графика и так далее. Что ж, у них будет замечательная возможность высказаться в комментариях под этим видео или иным другим способом. Очень интересно посмотреть на их аргументы, опровержения и разоблачения. Заодно пусть объяснят, зачем они просят показать Землю в прямом эфире, чтобы потом все равно объявить все это фейком. На этом я прощаюсь с вами. Всем спасибо за просмотр. Всего вам доброго. И с наступающим Новым годом!